Наша новинка ⁇ Кровать стандарт от производителя Profim Hobby. Очень компактная и экономная, Поместится в любую малолитражку. Цена кровати вас порадует. Дешевле только спать на полу. Надежность кровати на высоте. Сборка проще простого и не требует каких-либо дорогих инструментов. Справится даже ребенок. В кровать влезет в любую малолитражку. Допустим, кровать 800 на 2, одно место упаковки, размер вот 2000 на 260 на 150. Мало литражку поместится таких минимум 5-6 штук. Звоните, спрашивайте кровати, уточняйте наличие у менеджеров. Всего доброго, до свидания.